Снова привет! Надвигается Хэллоуин, и обычно в этот праздник я снимала всякие макияжи, но они у меня не особо заходили. Видимо, вам это не особо нравится. Поэтому сегодня я придумала кое-что интересненькое. Это фильмы ужасов в реальной жизни. Я надеюсь, что эта идея вам понравится, потому что я, когда ее снимала, получила истинное удовольствие, потому что это очень было смешно. И надеюсь, что вы меня поддержите лайком и подписывайтесь на мой канал, а я начинаю. Я, конечно, хотела сделать этот скетч с настоящей Аннабелли, но она стоит 10 тысяч, так что я немножечко зажала денежку, поэтому здесь будет мой любимый пупсик. Денис! Денис! Там, там кукла, она хочет меня убить! Помоги мне, сделай что-нибудь, пожалуйста! в комнате она пыталась меня убить вот видишь ага. видишь ага. Ага. Ага. иди первый я люблю тебя не знаю что ты выдумываешь обычная кукла Наверняка вы замечали такую вещь, когда маньяк приходит в комнату к своей жертве или же к ней в дом. У нее как-то слишком чисто, аккуратненько, но в реальности же это не так. Ну нахрен ты Во всех фильмах ужасов я никогда не понимала, почему, если у тебя в доме происходит какая-то дичь, они идут на это посмотреть и поизучать. У меня была бы совсем другая реакция. Когда я была маленькая, я очень сильно боялась фильма «Звонок», потому что девочка, которая вылазила из телевизора, это было самое страшное, что я когда-либо видела. Ч за фигня? Че это, по всем каналам, что ли? Алло? У тебя осталось. Нет. Всех везти Нет. еще. А, да, теперь можно с двойным сыром, пожалуйста. Странная птирей какая-то. Гребаная профилактика. Шумерма, вонюча, лезь обратно в свой ужастик, шумерма! А еще меня всегда очень сильно смешило, когда, например, кто-то принимает ванну или душ, и тут включается свет, и они почему-то этого пугаются и боятся. Но на самом деле совсем другая реакция у людей. Раз, два, три, четыре три четыре выключаю свет в квартире. Кто выключил свет? Какой? Вы сделал? Извините. Знаете, на всякую подобную страшную и мистическую дичь я бы всегда бы всегда всегда делала бы только это и пыталась бы всяческими способами сохранить свою жизнь. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какой у вас любимый фильм ужасов. Лично я люблю фильм «Оно» и «Заклятие» и про куколку Аннабель. По-моему, это одно и то же, но, возможно, я могу что-то путать. Спасибо, что посмотрели это видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, и если вы хотите продолжение, то все зависит целиком и полностью от вас. Если мы наберем больше 50 тысяч лайков, то я сниму продолжение. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши лайки, с вами была я, Тилька, увидимся уже очень скоро, пока-пока!